Всем привет! Сегодня расскажем о мебели, которую мы недавно приобрели, приобрели в смарте на Варшавке. У менеджера Людмилы вот такой вот детский комплекс. Очень легко. Раздвигается. Здесь сами тоже могут разложить себе кровать. Внутри есть полочки. Кровать тоже легко убирается. Ребенку 10 лет справляется сам. Алеш, отодвинь диван и покажи ящики, как открываются. Диван двигается. Легко отодвигается. Можно использовать как дополнительное спальное место. А также у него открываются ящики. Можно хранить там белье. Вот, собственно говоря, дополнительное место. Угу. Также от этого комплекта мы приобрели стол с пушами. Покажи, как открываются ящики на пушах. Угу. Ну, собственно говоря, вот так это выглядит.